Развернутая выходная форма журнала кс 6 на версии 2.8 комплекса А0. Новая форма кс 6 обладает гибкостью за счет наличия множества настроек, которые позволяют управлять отбором данных для вывода выходную форму. Итак, основные отличия. кс 6 на локальную смету содержит только те месяцы, в которых было выполнение. При необходимости с помощью настройки можно отобразить периоды без выполнения. Следующее. Новая КС-6 не ограничена одним годом. Позволяет управлять уровнем итогов по строкам. Позволяет управлять выводом пустого текущего месяца, если в нем не было выполнения. Если на локальную смету назначено несколько исполнителей, то можно выводить данные как на одного исполнителя, так и выводить данные по всем исполнителям. Причем на одного исполнителя можно выводить данные по одному договору или по всем его договорам. Также есть возможность настроить итоги, которые должны быть под строками выходной формы. Настройка итогов для кс 6 может производиться с уровня проекта, объектной сметы, локальной сметы или уже при формировании кс 6 Также имеется возможность распространять настройки итогов с более высокого уровня на более низкий, если требования к итогам одинаковые с уровня объектной сметы или проекта. Развернутая форма кс 6 выводится в формат Excel. Форма содержит структуру локальной сметы, разделы, подразделы, также все строки локальной сметы. Если в актах были синие строки, то есть те строки, которые отсутствуют в локальной смете, то они выводятся в конце формы в разделе, отсутствующие в локальной смете. Вот эти строки. В конце под строками локальной сметы выводятся строки с итогами. Эти итоги настраиваются на уровне проекта или объектной сметы, или локальной сметы, или при формировании самой кс 6 По данной локальной смете было выполнение в 2019 году и в 2020 году Здесь мы видим за 19-й год выполнение и выполнение за 20 год. Также можно настроить с помощью управляющей настройки вывод остатков от локальной сметы. То есть может быть выведен остаток суммы по локальной смете, а также стоимость оставшихся объемов по локальной смете. Итоги также подводятся по каждому акту, в котором было выполнение. В феврале выполнения не было, итоги не подведены. И также по итогам года подводятся данные итоги. Итак, перейдем в комплекс А0 и рассмотрим все настройки, которые управляют выводом данных в развернутую форму КС-6А. Итак, для вывода нужных итогов под строками формы КС-6А используется окно «Настройка итогов КС-6А». Настройка итогов для КС-6А может выполняться на четырех уровнях. На трех уровнях сметных объектов, то есть на уровне проекта, на уровне объектной сметы, на уровне локальной сметы. А также непосредственно в процессе настройки параметров формирования КС-6А. На уровне проекта нужно вызвать меню «Сервис», «Настройки», раздел «КС-6А». Сейчас мы видим, что на проекте у нас уже настроены итоги, которые будут выводиться под строками локальной сметы в КС-6А. Окно настройки итогов КС-6А состоит из двух столбцов. Первый столбец – это пользовательское наименование итога. Второй столбец – это итог локальной сметы или акта то есть этот столбец содержит стандартные итоги из таблицы итогов локальных смет или актов комплекса 0 в первом столбце можно ввести для этого итога пользовательское наименование именно это наименование будет иметь итог под строками в выходной форме. Значение итога будет взято из назначенного стандартного итога таблицы итогов. Рассмотрим стандартные операции, которые возможны в данном окне настройки. Эта операция создать новую строку. Открывается окно таблицы итогов. Например, мы выбираем прямые затраты. Строка новая добавляется под той строкой, на которой стоял курсор. Мы стояли на первой строке, значит, соответственно, строка добавилась под этой строкой. Мы видим, что выбранный итог наименование выбранного итога скопировано автоматически в наименование пользовательское. Как мы говорили, пользовательское наименование может быть заменено. Ну, например, итого. Именно это наименование будет выведено в выходную форму. Значение будет взято из прямых затрат локальной сметы и акта. Для того, чтобы «Сохранить выполненные настройки» нужно нажать «Ок» и далее при выходе из проекта его «Сохранить». Проверяем. Наши изменения сохранились. Чтобы удалить строку, нужно нажать кнопку «Удалить». Далее кнопки перемещения вверх-вниз. Выделить по одной строке. Снять выделение. Также можно выделить сразу все строки. Снять выделение. Также очень удобная операция выгрузить в Excel. Еще две функциональные кнопки, которые позволяют распространять выполненные настройки итогов на уровень объектных смет. Кнопка называется «Скопировать во все объектные сметы». По этой кнопке Настройка итогов будет скопирована во все объектные сметы данного проекта. На локальные сметы, уже существующие в этих объектных сметах, настройка не распространяется. Она будет распространена только на новые локальные сметы, которые будут создаваться в этих объектных сметах. Следующая кнопка скопировать во все локальные сметы. По этой кнопке настройка итогов будет скопирована во все локальные сметы данного проекта. На объектные сметы, к которым относятся эти локальные сметы, настройка автоматом распространяться не будет. Итак, воспользуемся кнопкой скопировать во все объектные сметы. У нас в проекте одна объектная смета, и в нее скопировались настройки. Давайте проверим. Нажимаем «Ок», закрываем проект, сохраняем его и открываем объектную смету. В объектной смете также нужно вызвать пункт меню «Сервис» настройки раздел итоги кс6 а видим что настройки с уровня проекта скопировались в объектную смету на объектной смете настройка итогов выполняется так же как и на уровне проекта аналогично распространить настройку с объектной сметы на локальные сметы можно с помощью кнопки Скопировать во все локальные сметы. Нажмем кнопку. У нас одна локальная смета в объектной смете. Настройки в нее скопированы. Нажимаем кнопку «Ок». Закрываем объектную смету. На уровне локальной сметы вызов окна настройки итогов выполняется через пункт меню «Настройка», «Локальная смета» раздел «Итоги КС-6А». С объектной сметы настройка итогов распространилась на локальную смету. При внесении изменений в настройку итогов нужно нажать «Ок» и при закрытии сохранить локальную смету. Настройка итогов, выполненная на уровне локальной сметы, будет распространяться на все формируемые КС-6А по этой локальной смете. Итак, переходим непосредственно к формированию КС-6А и рассмотрим все настройки, которые присутствуют в окне настройки параметров. Итак, пункт меню вызывается с уровня локальной сметы из контекстного формирования кс 6 открывается окно параметров формирование кс 6 из этого окна можно также выполнить настройку итогов по кнопочке три точки у нас открывается такое же окно настройки итогов кс 6 оно содержит те же функциональные кнопки которые были на уровне проекта, объектной сметы и локальной сметы. Настройки итогов, выполненные в этом окне, то есть в процессе формирования уже, будут распространяться только на эту формируемую КС-6А. Рассмотрим все настройки параметров формирования кс 6а параметр исполнитель В списке выбора отображаются все исполнители данной локальной сметы и также строка все исполнители поскольку у нас на локальной смете только один исполнитель то он здесь отображается один если выбран конкретный исполнитель то кс 6 -а сформируется только по этому исполнителю. Если выбрано значение ⁇ Все исполнители ⁇ то CS6 -а сформируется по всем исполнителям этой локальной сметы. Параметр ⁇ Договор ⁇ Если полный исполнитель, выбрано значение ⁇ Все исполнители ⁇ то список выбора договоров пустой. То есть выбор договора недоступен, и КС-6А сформируется по всем договорам для этой локальной сметы. Если в поле «Исполнитель» выбран конкретный исполнитель, то в списке выбора договора отображаются все договора этого исполнителя для данной локальной сметы. У нас на локальной смете один исполнитель и у него один договор. Соответственно, мы можем выбрать конкретный договор, либо выбрать пустое поле. Если бы у нас было несколько договоров, то при выборе пустого поля КС6 а сформировалось бы по всем договорам этого исполнителя. Выбираем договор. В данном случае это не имеет значения, поскольку договор только один. Следующий параметр отчетный месяц, то есть это тот месяц, на который будет сформировано КС-6А. На этой локальной смете выполнение заканчивается январем 2020 года. Можно сформировать, например, на март 2020 года. Поскольку у нас в марте выполнения не было, при выборе параметра «без выполнения» у нас будет сформирован пустой столбец с мартом. Если настройка отключена, то на март не будет выведено пустого столбца. Мы включим настройку без выполнения. Следующий параметр – уровень цен. Список выбора содержит значения базовый, то есть это для актов, рассчитанных в базовом уровне цен, и текущий – для актов, рассчитанных в текущем уровне цен. Следующий параметр «Остатки». Если галочка включена, то в форме КС6А будут считаться остатки на отчетный период, то есть будет отображена группа столбцов «Остаток». Если галочка выключена, то остатки не считаются и в форме нет группы столбцов «Остаток». Параметр «Периоды без выполнения». Если галочка включена, то форму КС-6А выгружаются все периоды подряд с начала выполнения по выбранный отчетный месяц включительно с учетом настройки параметров «Исполнитель» и «Договор». Если галочка выключена, то в форму КС-6А выгружаются только те месяцы, в которых было выполнение с учетом настройки параметров «Исполнитель» и «Договор». Если в отчетном месяце было выполнение, то данные по нему выгружаются. Если в отчетном месяце выполнения не было, то данные по нему не выгружаются. После выполнения настройки всех параметров нажимаем ОК и запускается процедура формирования журнала КС-6А. Итак, развернутая форма КС-6А сформировалась, мы видим периоды, то есть месяцы, те, по которым было выполнение, то есть у нас идут месяцы не подряд, а только те, в которых было выполнение. Мы заказывали форму на март 2020 года, на мар март у нас выведен с пустыми значениями то есть столбец на март пустой подведены итоги только стоимость фактически выполненных работ с начала строительства и также в конце формы мы заказывали вывод остатков по локальной смете вот группа столбцов остаток у нас выведен Далее под строками локальной сметы выведены итоги с пользовательскими наименованиями, которые были заданы у нас на уровне проекта, скопированы в объектные сметы, локальные сметы и, соответственно, в форму КС6. Все итоги подведены по месяцам с выполнением. Итоги по остаткам не подводятся, то есть по группе столбцов остаток. Итак, заключение. Еще раз напомню, основные отличия развернутой формы КС-6А от стандартных.